Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Денис Владимирович, представитель компании Смекалыч. Старый добрый заказчик пригласил нас отремонтировать забор. Здесь упало дерево во время ветра, большая ветка. Мы ее распилили, забор тоже отремонтируем минут за 10. Секция, как видите, уцелела, просто сорвалась скрепление. Забор хоть и декоративный, чисто декоративный, но довольно крепкий и надежный никого слава богу не убило. Но впечатлило меня немножко другое. Я сейчас вам об этом расскажу. Ландшафтные работы здесь проводят наши партнеры огородов.ру Месяц назад на месте этих мужжевельников я видел какие-то облезлые пожелтевшие эти самые кусты. Они бережно очистили все вот подсохшие ветки. Обстригли. Вот, устелили, как бы дно геотекстилем и сверху засыпали вот сосновой мульчой, корой. Ну да, это не дает как бы попадать лишней влаги корням. И в то же время в засушливый период как бы, наоборот, удерживает влагу. И скажу вам, мужевельники ответили такой благодарностью. Тут молодые побеги по 5 по десять. Наверху он вообще сантиметров 15 позеленел, расцвел. Замечательно. Но и не это меня впечатлило. Один сотрудник из огорода. Вот теперь я понимаю, почему они позиционируют себя как ландшафты ручной работы. Проходя мимо, остановился на 10 минут и бережно, аккуратно уложил сосновую кору. Почувствуйте разницу. Стало похоже куда-то на гигантское осинное гнездо, из которого растет прекрасный можжевельник. Казалось бы, мелочь. А насколько приятно. Вот что значит профессиональный подход и любовь к своему дела.